Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу сделать еще один обзор проекта NEX, потому что буквально через несколько дней будет уже официальный старт проекта, будет опубликована главная страница и также будут добавлены уже дополнительные сервисы для всех партнеров, которые будут заниматься продвижением данного проекта. Сразу скажу, что сервисы будут стоить до 60 тысяч рублей, то есть сто... их стоимость, точнее, до 60 тысяч рублей, вы же их будете получать абсолютно бесплатно, просто активируя маркетинг в данном проекте. Причем активируя, например, первый тариф, который стоит всего лишь на данный момент примерно 200 рублей, вы получаете продукт, который стоит более 1000 рублей. То есть это реальный сервис по созданию сайтов. Это сервис SoloSpage, например. Да? То есть 3 месяца использования этого сервиса стоит 1050 рублей. А вы же его покупаете за 200 рублей. То есть согласитесь, это экономия минимум в 5 раз. И плюсом вы получаете еще готовый бизнес, который поможет вам зарабатывать очень хорошие деньги. Плюсом к этому вы получаете полноценное обучение. Которые в любом случае, если вы будете выполнять а, те действия, которые там описаны, приведет вас к хорошим результатам. Если же вы делать ничего не собираетесь, то никакое обучение, никакие инструменты вам, к сожалению, в этом не помогут. То есть не помогут вам зарабатывать действительно большие деньги. В предыдущем видео я показывал то, что заработал за один день в этом проекте 47 тысяч рублей. Как вы знаете, у большинства людей в России зарплата там бывает не превышает 20-25 тысяч рублей в месяц. да, То есть, а если вы знаете, как использовать инструменты маркетинга, знаете, как привлекать трафик, то вы вполне можете зарабатывать 5, 10, 20, 30 тысяч рублей каждый день. Опять же, это не произойдет завтра-послезавтра, да? к этому нужно а, прийти. Да? Но если вы будете использовать инструменты и наше обучение, я думаю, в любом случае вы начнете зарабатывать больше, чем зарабатываете сейчас на своей Работе. Итак, давайте расскажу о нескольких причинах, почему стоит заниматься этим проектом. Первая причина, она основная, это то, что проект создан на смарт-контракте. Это означает, как только вы делаете какую-то продажу, вы сразу же получаете деньги на свой кошелек. Не на кошелек, который находится в кабинете Next, да, а на кошелек, который называется TronLink. То есть мы здесь зарабатываем в криптовалюте. К этому кошельку нет доступа ни у кого, кроме вас, и, соответственно, к деньгам, к вашим доступ тоже никто не имеет, кроме вас. Вы ими можете пользоваться моментально после первой продажи, после второй продажи, неважно. да, То есть, вы можете делать очень много продаж каждый день. Либо ваши партнеры будут делать продажи, а вы на этом также сможете зарабатывать. Следующая причина – это то, что здесь вы получаете процентов комиссионных, то есть, 100% партнерка с каждой продажи то есть если в других партнерских программах вы например зарабатываете 30 процентов там 20 процентов где-то где-то ну там максимум бывает там 50 60 процентов то здесь вы забираете все 100 процентов сделав всего лишь одну продажу это означает то что ваши вложения в бизнес они отбиваются сразу же да? то есть как только вы сделали первую продажу вы сразу отбили вложение так скажем в этот бизнес. И плюсом к этому вы еще имеете доступ ко всем инструментам, которые помогают вам этот бизнес масштабировать. Третья причина, сразу скажу, одна из тоже важнейших, это то, что проект только запустился, это тренд, он только начинает набирать обороты, и у вас есть все шансы в этом проекте пригласить как можно больше новых участников, тех людей, которые хотят зарабатывать деньги через интернет. И сейчас это будет сделать намного легче, чем, допустим, через 2-3 месяца. И четвертый, так скажем, неочевидный факт, то что через 3 месяца запустится еще один маркетинг, который называется Next+. Plus, и, соответственно, вся команда, которую вы построите за эти 3 месяца, она также перейдет в новый маркетинг. И вы моментально сможете заработать очень хорошую сумму денег. Ну, а теперь давайте перейдем к моим доходам. Да, сейчас вы видите, что в моей команде зарегистрировано 29 партнеров, 23 из них оплатили, и, соответственно, я заработал 882 доллара за это время, то есть за несколько дней. Ну, можно сказать, что за три дня. Буквально вот на выходных я не давал никакую рекламу, да, но все равно регистрации шли и их было меньше. Ну, в пятницу вот была максимальная регистрация у меня 93 партнера зарегистрировалась в моей структуре давайте посчитаем сколько это будет то есть 34400 trx да то есть давайте посмотрим курс курс trx к рублю где-то у нас калькулятор, вот внизу, 34 34400, и давайте впишем 34 34400 трон, это получается 70 тысяч рублей. В принципе, тоже очень неплохо, с учетом того, что я давал рекламу всего лишь один день. И если вам это интересно, да, то есть если вы хотите научиться зарабатывать такие деньги, даже если вы за месяц, я думаю, заработаете эти деньги, вы не обидитесь, как говорится. да, вот. Но э, мы даем все инструменты, все технологии, все обучение, которое поможет вам зарабатывать гораздо больше денег, чем вы зарабатываете на данный момент в интернете. Вы получите систему автоматизации. То есть вам не нужно будет уговаривать людей приходить в этот проект. Вам достаточно будет взять простую воронку продаж. И вместе с этой воронкой, то есть на эту воронку вы заливаете трафик, то есть даете попросту рекламу в интернете. Люди, которым интересен данный проект, они, соответственно, будут подписываться в рассылку и активировать свои тарифы, потому что здесь мы будем предлагать реальные инструменты, которыми уже пользуются люди. Ну, например, вот за первый тариф вы получаете конструктор Solus Page. Еще раз повторюсь, первый тариф стоит всего лишь 200 рублей либо 100 монет Трон. На конструкторе Solus Page можно создавать различные сайты. Давайте я вам покажу некоторые примеры. То есть данный конструктор, он просто необходим для того, чтобы вы автоматизировали все процессы. Как это происходит? То есть Вы получаете от нас вот такую вот инструкцию. Под видео вы ее тоже найдете. Эта инструкция будет дорабатываться, то есть на следующей неделе она будет немножечко другая. Ну, например, вот так вот она выглядит. Да? То есть видео уроки для партнеров по проекту NEX, и э, зачастую, что делают новички, начинают там объяснять маркетинг как-то на пальцах, там скидывают какие-то видео, показывают, как регистрироваться и так далее. То есть, вы тратите очень много времени на то, чтобы привлечь какого-то клиента, и не факт, что этот клиент вообще будет когда-либо работать. Соответственно, э, что я хочу сказать, то, что эффективность очень маленькая. Когда же человек сам проявляет интерес к тому, чтобы перейти вот на эту инструкцию, как и вы, например, сейчас перейдете по ссылке, посмотрите инструкцию, то есть вы здесь поймете, как работает маркетинг-план, да, сколько вы сможете здесь заработать. Вы, соответственно, сами уже по видеоуроку зарегистрируете кошелек TronLink, вы, соответственно, сможете пополнить данный кошелек на нужную сумму, да, то есть купить монеты Tron, и также пройти регистрацию и оплатить уровни. То есть здесь все это есть. Соответственно, вы получаете точно такие же странички. Ну, единственное, что они могут быть уже через какое-то время доработаны. Например, на через несколько дней я уже обновлю все эти страницы. Да, то есть, они будут немножко выглядеть по-другому. И, соответственно, ваша задача просто вставить сюда свои партнерские ссылки и, в принципе, все. То есть, у вас готов инструмент, который автоматизирует все процессы в вашем бизнесе. Ну, практически все процессы в вашем бизнесе, кроме трафика. То есть, ваша основная задача – это научиться привлекать Трафик, чему мы тоже также обучаем вот на этом друзья все еще раз хочу показать свои результаты сейчас у меня 200 партнеров в структуре это самое самое начало еще даже не было официального старта заработано 70 тысяч рублей ну либо тут 882 доллара за эти дни и после старта то есть начнется прям вот нормальная такая работа вот все инструкции я для вас приготовил Ссылочка находится прямо под этим видео. Буду ждать вас в нашей команде. На этом все, друзья. А, также я оставлю ссылочку на наш телеграм чат, поэтому заходите и э, регистрируйтесь. Э, я оставлю под видео вот эту вот страничку. Приветствую вас, друзья, насколько... Вот такой вот 600 долларов за один день, то есть за первый день я заработал именно 600 долларов. Здесь будет инструкция. Вот это вот, о да, которой я вам показывал, инструкция. И, соответственно, будет ссылочка на наш телеграм-чат. Обязательно туда добавляйтесь, если у вас есть какие-то вопросы, соответственно, задавайте. На этом все. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо. Пока-пока. Желаю вам больших доходов в интернете.